Всего участники программы повышения квалификации прослушали шесть лекций от ведущих спикеров ГИМОМИД России. Также были проведены мастер классы но уже в онлайн-формате. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.